Ставрополь от кафе Героман. Ставрополь, принимай признание в любви от самых креативных посетителей кафе Героман. Я люблю город Ставрополь и свою маму. О, с праздником тебя! Ставрополь я тебя очень сильно люблю и хочу, чтобы ты также сиял через мой объектив. Я давно хотел тебе признаться. Я люблю город Ставрополь. Даже Дед Мороз приехал в кафе Героман признаться в любви. Ставрополь. Я Ставрополь, друзья, обожаю. С Днем города всех поздравляю! Признание в любви при поддержке кафе Героман. Вкусные новости Ставрополя. С днем рождения! Любимый город!